Вот, итак, был вопрос такой, очень такой плотный был поток к сегодняшнему эфиру, был такой вопрос, который как бы завершает, да, немножко подводит итог. Вот два эфира у нас было на тему съема энергопотенциала с людей через кумиров, да, либо через какое-то сочувствие и сопереживание, когда человек сам по себе ресурсный, сильный, действительно излучающий ставится на вот такую позицию надо принести батарейку вот мы видимо сегодня без ютуба что-то там бастует вот значит будет видимо без картинок только да и и ВК такая же история поэтому у нас видимо сегодня только в телеграме все дело получится. Не в первый раз, ну, может быть, что-то мы наладим. Так, значит, вопрос был про то, как сопротивляться, как вот не давать, не давать чтобы через вот такие вот структуры, да, скачивалась энергия. Ну, вопрос, ответ-то очень простой, не факт, что он будет супер полезен, да, ответ очень простой, осознавать, чувствовать свои эмоциональные реакции и, в общем, быть свободным от вот этих взаимодействий жертвы, да, какого-то скача, сочувствия, эмоций. Вот у нас только сегодня был пример, когда человек просто захотел выложить песню такую бодрую, веселую, такую советскую, вот, и э, э, как, как бы это ни странно для этого человека было, но это была такой ну, попыткой как раз скача, Потому что когда какая-то сильная эмоциональная история выкладывается в общий доступ, просто так, что называется, да, вот она просто выкладывается, то а, а зачем? А, а, а что будет, да? А, а с какой целью? Вот поэтому вот этот навык с какой целью? Зачем это делать, зачем. Сейчас кто-то хочет вашу эмоцию. Вот эти все мошенники, которых сейчас в связи с событиями, да, которым еще происходит очень много, мы об этом знаем, что большинство, очень много чего уходит туда, из, из этих, этих финансовых, финансовых мошенников. мошенников. А, так так вот, вот, они пользуются то же самое, они управляют эмоциями. Там применяется НЛП, причем НЛП в более, более широком масштабе, масштабе чем то, то которое в открытом доступе есть. Когда-то мы про это с вами говорили, что НЛП нейролингвистическое программирование. И, и вот мои ученики, ученики слышали эту фразу много раз, раз о том, что если бы вы, если вы вот до, до конца понимали, понимали, насколько человек управляем, а, а, ну, ну, это, это было, было бы, наверное, не очень приятная информация, не очень радостное зрелище. Потому что Действительно, очень урок управляем. И в конце 90-х, начале 2000-х, когда пошла эта волна, люди начали разбираться, когда, начали разбираться, когда стало разрешено вообще смотреть в сторону энергетики, эзотерики, следительство, Все это люди, в общем, очень, очень много. Дар да, да, просто так открываться начал у людей, потому что, что пошел этот поток. поток. вот. И, и, да, да, Тогда, Тогда в, том числе, в том числе были исследования, исследования на тему того, того что похожий, похожий человек-биоробот. Я вот, например, например, категорически не согласилась, согласилась с данным высказыванием. Но, но э -э -э системы внешнего управления, контур внешнего управления, управления психику человека современного объективно строим. встроен. И, Уйдет и, управление и через гормональные вбросы, то есть это прям такая техническая технологии, потому, потому что, что, ну, вот как так вот в автомобиле, да, чтобы, чтобы машина поехала быстрее, что, нужно там впрыск сделать, там, например, бензин, она поедет быстрее. Если, если впрыска не будет, дави не дави, но да, если, если там, там то, то, в общем, машина, машина не сможет ускориться. ускориться. Вот такой впрыск бензина, да, это наша гормональная система, это наши железы внутренней секреции, каждый из которых вырабатывает определенный гормон с определенной целью. Вот, вот, который, который заставляет, заставляет человека испытывать те или иные эмоции. Если человек этого не ум... не, не, не разбирался, разбирался с этим, не изучал свои эмоции, вообще не работал над собой, это будет происходить просто в автоматическом режиме. Вот, если человек разбирается, он способен осознавать, что сейчас происходит, и выбирать, реагировать или нет. Поэтому, а, почему, почему я сказала, что ответ будет почти бессмысленным, потому что это не так. так, о, я понял, сейчас буду делать. А, то, есть то есть добрый час, час, чтобы у вас именно так все и получилось, получилось, но не факт, что так получится, потому что, что вот по моим, моим наблюдениям это с... одна из самых сложных тем для, для современного, современного человека. Управление эмоциями и, и при, при этом не превращение превращения в обратную, обратную проводку, да, такого робота разумного, который вообще отключает эмоции. Это, кстати. Почему, Почему некоторые, некоторые мужчины, мужчины делают эту систему безопасности? Я вообще ничего не буду чувствовать. Это избежит внешнего управления. Нет, дорогие мои, по моему опыту, так не работает, у этих людей эмоции уходят в зону бессознательного, и как следствие степень управляемости повышается. Да, я не знаю. Вот. А, да, поэтому, поэтому давайте попробуем, а, собственно говоря, говоря, эфир, продолжающий, замыкающий тему предыдущих, предыдущих двух эфиров а, Связан, связан как, как раз в том числе там, с вот этими моментами управления еще, еще раз говорю, что количество технологий, и систем, применяемых, применяемых, они не все описаны на данный момент, момент. Почему, Почему я про мошенников вспомнила? Потому, Потому что, что там есть технологии, которые понятны, есть технологии, которые, которые современному человеку непонятны, когда, когда вроде вот бы взрослый вменяемый человек, да, у которого у вот какого-то конкретного, конкретного блока развлечения нету, нету, но не, не наработано, вот именно этого блока, если не наработано, все, это, там, да, да, он будет ну, практически беззащитен. Вот. Ну, вот. И вот, вот сейчас показывают события, события, которые происходят, что не то, что там, что там бабушки, бабушки, дедушки или дети, дети да, да, вполне да, вполне себе взрослые люди вроде, люди, вроде бы адекватные, вменяемые, как это называется, без, без ограничения без в жизнедеятельности, они, они оказываются некоторые беззащитны. беззащитны. Это, это если, если не наработан, наработан определенный блок. Еще, еще раз. Не все... Методики, которые сейчас применяются с территории а одной из наших бывших, наших бывших советских республик, а, а, описаны, описаны в книгах НЛП. Часть, потому что, что, что это все курируется напрямую спецслужбами, не, не будем досу да, и поминать, вот, которые на самом деле... Еще, еще начиная с 60-х, как минимум 50-60-х лет, ушли дальше сильно того, того что на, на данный момент есть в открытом доступе, доступ, по крайней мере, было в открытом доступе на территории нашей страны. вот, как как бы, И если человек сам не осваивает свои ресурсы, да, Они ищут у Рюри, где у него кнопка, они ищут эти кнопки, не перепрограммируют, и не, не отключают их, перепаивает там, и, или, или, или, например, делают так, чтобы это управление было, было в его руках, и другие люди и не люди, могли получить доступ к этому пульту. пульту. Ну, то есть, то есть кажется, каждый человек уже как бы сам решает, когда он до этого добирается, и он и решает, что с этим делать. Вопрос до этого добраться, это вот быстро не происходит. А, вот. вот, и, и а, ну, ну, это позволяет, ну, ну какие, какие там навары? Да, вот ну, в частности, такие мошенники, они, они кстати говоря, не них очень хорошая система развлечения. Причем, Причем если есть вот поскольку там, ну, звонка, там, ну, звонка наверное, не два или три мне было, было. А, а, вот, что, что я успела я понять? Я, я успела, успела мало понять, понять. они со мной, римляне не хотят со мной играть. Вот, вот, потому что, что максимум мне удалось, удалось с ними, наверное, разговаривать. Может, Может, нет, нет, меньше минуты, минуты было. Вот. вот а один нет, случай был. мне было интересно их позвучать. Я сказала только алё, и они бросили трубку. Нет, нет, нет что-то еще я сказал, сказала, потому что, что они успели сказать, что-то я что какой-то там следователь, чего-то там, чего там, вот это все. И я, я только. Типа, типа, что -то ли, да, да ладно, я спросил я не помню что, что но как бы все, человек просто сбросил трубку. трубку. То есть то люди, которых, которых, которых они не укатают, которых, которых очень, очень быстро распознавание, распознавание, они прям обучаются. Если первый звонок, еще более-менее там нет, алгоритм был более, более примитивный, то вот этот звонок, когда они быстро бросили трубку, это уже была явно наработанная такая штука, когда они не тратят время на людей, которые... На, ну, не, не попадают, попадают в и систему, в, в, в ту категорию, которая для них доступна. А, вот, и технологий этих много. Психика у человека сложно, ничего сложнее человека, сложнее человека вообще в мире не, не, существует. не существует. Вот есть слова, которые стоит периодически самим себе повторять, повторять которые, например, а, Бексерева да, да, у, у нас институт мозга, мозга по-моему, по Наталья Бексерева дочь, руководит, вот, вот она говорит, что? что ну отец всю жизнь занимался мозгом, я всю жизнь, жизнь занимаюсь мозгом, целый у институт у нас занимается мозгом. И я вам хочу сказать, если, если вам кто-то кто скажет, что он знает, как устроен человеческий мозг, посылайте его далеко и надолго. Никто не знает, как устроен человеческий мозг. Человеческий Это, мозг. По Это, по крайней, крайней мере, честно, да, хотя, хотя умных людей, блогеров и книжек, где написано, что мы все знаем, как все устроено, их очень много. Вот, вот, такие, такие признания, признания дорогого стоят и я думаю, что, что это правда. Менее всего в нашем мире не изучен собственно, сам, сам человек. А вы, вы в курсе, вы что, что только в прошлом листе, по пару новых органов у человека нашли? И Я так мимоходом что-то попадалось? Ну да, да. да, да какие-то там да, как-то как по-новому назвали. Вот, чуть ли не новую систему, выучили, систему там нашли в организме. Ну То ну, есть то, что мы учили медики в учебниках, как мы устроены, это некая условность и упрощение. А вот то, как это все работает на самом деле, до, до сих пор, пор сильно мало познанно. То, То есть, что-то мы, конечно, про себя знаем, но очень мало. А, Итак, всего, про, про, значит, продолжение прошлой темы. темы да? Да, мы, мы говорили вот вот про систему съема энергопотенциала: когда человек попадает в некую эмоциональную зависимость от кумира, либо от, от сочувствия какому-то, все, все равно человеку, который хоть как-то там, все, как там все, все равно, это кум кум кумирская такая технология. Вот... А Самый, Самый надежный способ, да, это, это просто четко, четко понимать, что и для чего делается. И не сотворите кумир, кумир это не мои, не ваши слова. Мы, мы с, с вами слушаем всю жизнь. Их говорят, было, просвещенные говорят и будут говорить. А, вот, кумир, это, это, это если кого-то вы уважаете или кого-то, что кого сейчас слушаете мой, мой эфир, я, я же не лез для вас кумиром, правда же? Вы же фильтруете информацию, что-то вам ложится, что-то не ложится, что-то непонятно. Это нормально. А, а кумир это когда, когда что-то, вот, вот, вот сейчас фигурное катание, я говорю, перед, перед, перед, явно на, пере, пере, пере попытались они перейти на, на фигурное катание, катание и все эти схватки там ну, ну, с девчонками, или, да, да, там, там кто, кто больше всего, там, там Медведево, вот там, там, где самые, самые такие баталии, баталии на, самый, самый большой, большой качественный энергопотенциал, вот очень мощный был проведен, по-моему, процесс начинает выравниваться до полного выравнивания еще далеко. Почему у нас эфир называется последние станут первым? Ну, слова из Библии, надеюсь, все узнали. А, вот, а потому что действительно, собственно, собственно говоря, говоря, кроме выстраивания, да, да как, как бы степени собственной осознанности управления еще, еще раз, если человек вот есть ресурс, это место пусто не бывает. Если вы сами не умеете этим управлять, если будет управлять и пользоваться кто-то кто другой. Это, если вы не выстраиваете вы свои цели в жизни, жизни вы будете, будете реализовывать, реализовывать цели других людей. людей. Это, это не я придумала, придумала, да, как бы все очень просто. Либо вы знаете, куда вы идете, и тогда мир будет подчиняться вашим. И люди, у которых нет цели, будут в виде неких участников вашего событийного, вашего событийного ряда, им это будет на пользу. Почему? Почему? Потому что а они не знают, что они хотят. Если, если корабль не знает, куда он плывет, ни один ветер не будет ветер попутным. И, и для таких кораблей счастья до да лодочек присоседиться к кораблю, который знает, куда плывет, куда-то куда куда куда они доплывут, а там, глядишь, а может, чем-то разберутся. потерялись, а так что нибудь болтаться в этом море, пока не помрут без еды и питья. Поэтому человек, который знает, куда он идет, и туда идет, он совершенно заслуженно вовлекает в этот поток своих ну, каких-то других людей. И чем, чем он цель выше, чем его горение и понимание, понимание да, ну, и, и, и чище, и, и точнее это цель оформлена, тем, тем больше количество людей вовлекает в этот поток. Это, это не хорошо, не плохо так устроено. Все люди, и часто, кстати, люди, которые попадают в поток такого лидера, они со временем сами... Заражаются, заражаются, научаются где-то и становятся такими лидерами. И, и, ну, и, ну, то то есть это совершенно нормальный такой процесс. процесс. А, так так вот, вот, и последние, последние станут первыми. Что, что это такое? У меня столько, столько примеров приходило, причем, причем некоторые, некоторые ну, вот мы там картинки не готовили, некоторые, некоторые там вызывали недоумение сейчас, например, начнем давать. Давайте. Можно, Можно с чего угодно начинать, начинать. ну вот я начну с Бали. Когда, Когда я перечислила, там, какие, картинки, какие картинки нам нужно подготовить, значит, человек, который мне в этом помогает, помогает спросил, это ну а болит это тут при чем? А, а, а при том, потому, потому что я на боли, боли была два раза, что я могу сказать? сказать. Это, это, конечно, абсолютно абсолютный юридический филиал, филиал рая на земле. Несмотря, Несмотря на то, то, что последствия катастрофы, э, э, там, там очень много, там и горело, там руины, вот эти вот гигантские сооружения в полно, полно. Воронки, Воронки, озера в виде я... воронок от взрывов, которые теперь, кажется, священные. Очень много, много вот таких вот богатств но на Бали, но, при тем не менее, там такая, такая, такая, энергетика такая энергетика любви, какой-то, понимаете, вот я, я бы сказала, вот правильной какой-то какой любви, настоящей, вот настоящей, в вот, которой отсутствуют страсти, борьба, борьба ревность недоверие какие-то какие вот это желание обладать вот этого ничего нет есть просто такой вот вот две души встретились, встретились соединились мир засиял и он и, и все и, и дальше индийское кино А и мы теперь любим друг друга всю свою жизнь, жизнь в любви растим детей дети детей, в любви растят внуков и понеслось. Вот, вот эта энергия там очень сильно ощущается. Конечно, можно постараться найти тот слой, где прям боль, страдания, разрушения было очень много. И, И меня поразило, поразило, что почти никто не знает, что, что, например, Бали пережило несколько жесточайших поработительных нашествий. А, Самое, наверное, ну, из известных жестоких нашествий... Это uh, голландское завоевание, если я правильно помню, это 18 век, 1700 какие-то лета. Uh, uh, вот. И поскольку, поскольку материала материал очень много прокатывало, прокатывало по, по датам, я сейчас могу немножко уплыть, будет интересно, посмотрите. Uh, uh, это, это было уже не первое завоевание. завоевание из, из исторически известных, известных. первое это, это завоевание, завоевание яванцами. яванцами. На был, Яве был, была другая цивилизация, сейчас это очень разные люди. На Яве очень много китайцев. Он Он сильно, Ява сильно раньше начала, начала быть мусульманской, а, тогда, тогда, еще, тогда еще это было просто другое королевство, да, это, это был другой да. народ, вот, вот они первые завоевали, они, а, насадили они насадили свою религию, вырезали там, вырезали, там приличное количество местных, но никто не вырезал столько, столь, сколько голландцы, голландцы, а, голландцы, голландцы были, были предельно жестоки, элита вырезалась просто массово, причем когда уже... Про, ну, ну, то, то есть, есть силы были неравны, армия Гол, голландская, была голландская была гораздо больше, чем там балийская армия по, по подготовленности, по всему. И когда, когда стало понятно, что, в общем, их и, убьют, там были княжества, они, они в белых одеждах все семьи, вот всем, вот, всем с, от Малого велика, выходили, значит, к этим завоевателям, а, кого-то убивали, а, а, кого кого убивали, а кого не убивали, они... Uh, убивались сами, сами, то есть да, это, это было такое массовое самоубийство. Они понимали, что в тех прав... то, то, что несут конкретно голландцы, да, голландцы да, белые цивилизаторы, а... смысла, смысла жить нет. Смысла, смысла жить нет, они добровольно сознательно, сознательно шли на самоубийство. На самоубийство. Но, Но перед, перед этим, этим были, было вырезано было очень много воинов. То, то есть, и вот у нас там кто смотрит на Ютубе, нас там есть картинка с красной водой. Ну, ну, это то, что мы нашли в интернете. Но, Но, в принципе, местные именно так и рассказывали, что реки были красные. Там реки небольшие, Но вот, они были прям красные, красные от крови. Такое количество единовременно вырезанных местных людей местных. Но, вот, ничего вам это не напоминает? напоминает. А, и, и, например, например если, если вы... Кого мы сейчас у нас там... там? Так, да, нет, не подождите, это мы позже. Ну, вот Индия, да, та же история совершенно. Та же история, сколько было вырезано, причем именно людей ресурсных, которые, которые там защищали, защищали родину, которые пытались сопротивляться, да, это просто был массовый геноцид, я напоминаю, что традиции отрезать головы при... И, при... и снимать скальпы, это отнюдь не аборигенная, аборигенная традиция, традиция, это традиция белых европейцев, англичане очень полюбляли, а, и у них были целые, целые, как как вот так вот, этих животных, да, на, на охоте. охоте, вот точно так же скальпы различных, различных народов собирались, грозьями, за, за них платили деньги, платили деньги даже, местным, даже местным, некоторые местные убивали своих за деньги, за деньги но кого все, все равно вырежут, коллаборанты, да? Коллаборанты, а, вот, так вот, вот Бали, чем, чем, чем интересно, вот кто, если, ну, если, ну вот уже сейчас ну, был на этом, на этом, на этом острове, острове. А, а, значит, значит вот, иванцы а, голландцы. голландцы, так, кто-то еще, по-моему, еще, кто позже-то? англичане американцы кто-то там еще там позже заходили То есть было несколько волн завоеваний каждая из них была кровавой вырезалось очень много людей и насильно насаждалась, насаждалась например другая религия другие традиции все, все это жестко контролировалось а, а вот а что очень чувствуется там именно вот вот, да, вот давайте бали прям возьмем наверное за такой за эталон что а Что мы имеем на данный момент? Болицы, коренные, коренные жители, их относительно, относительно немного, они все богатые люди, ну, кто-то кто больше, кто-то кто меньше, как везде, при а этом остров достаточно, ну, остров достаточно, остров достаточно ну, уровень жизни сильно ниже европейского, но, но болицы там, там они землевладельцы, они там, там владельцы салонов, Uh, uh, yeah, uh, ну, еще слоение есть, люди тоже есть. Но, например, китайцы, которые, которые массово приезжают на Бали, на Бали и, э, зарабатывать, а они, они сильно беднее, они, сильно беднее. они, и, они, сильно они, беднее, они в основном идут на, на, к балийцам. Балийцев работают меньше. Ну, это как вот москвичи, да, они сами дворниками практически не работают. Даже если у него ничего, кроме квартиры, которая от бабушки не досталась, нет, все равно он там, скорее всего, будет сказать, что то такое. Более такое, такое да, а, так, так вот, у них там, там есть место, где, где все храмы всех религий стоят рядом друг с другом. Да, да у нас вот это тоже есть, есть, например, в Евпатории, да, да? А, а, вот, а, ну, там, там везде, где, где вы пойдете, пойдете неважно какой там, там стоит храм, все будут, вот, вот мы прошлись мусульманский, буддийский, а, а, по-моему, католический, православный там отдельно, если мне память не изменяет, вот. И, наверное, еще индуистские. Вот там, там храмы все стоят в одном месте. Пожалуйста, везде, пожалуйста, заходите, молитесь всем сразу, кому-то по, по очереди, в любом, в любом раскладе. Сквозь все а, религии, которые каждый, которые каждый из которых наслаждался в вот таком, или ты принимаешь эту или религию, или ты, ты умираешь. Или ты а, умираешь а, ну, кто-то умер, да, и многие. Но, Но те, кто выжили и, и приняли эту религию, не перестали быть собой. То, кто То, они есть, изначально, истотно. Даже если, например, люди, которые сейчас живут на Бали, это там, там ну не, не знаю, не первоначальные, истотные не истотные жители, жители потому что вот кто был, не даст собрать, очень чувствуется родными эти энергии. И а, там, там есть место, это нахлот, на такой храм. А, это это такая, такая огромная руина, руина там, в виде острова, острова, выступающего в море. На самом деле, деле это руина, там, из-под из из нее, из нее, из нее течет вода. вода. Там, там видны, видны формы, формы по-моему, это был какой-то какой корабль, Но вот, и там рядом есть, уже как бы, сверху поставлена маленькая пагода, и считается, что вот это священное место из-за этой маленькой пагоды, это ерунда это полная, полная, потому что, что местом силы является сам этот вот этот вот остров. И, и еще, еще рядом, рядом есть остров, вот, вот по, по я просто когда была, был, я была потрясена, если бы сама не ходила, в жизни не поверила, кто просказал. Можете вы мне не верить. Вот, вот, там, а а другой остров, он на берегу, он берегу стоит, то есть, то есть к тому на надо по воде пройти и в отлив там, да, открывается доступ. А этот вот, он прямо прям на берегу стоит, тоже остров, а это прям форму, форму корабля, корабля имеет. имеет. Там, там прям запекшиеся, запекшиеся какие-то шестеренки, руки, там, там запекшиеся, запекшиеся тела, тела людей. Там например, лежат два человека, вот как показывают в Помпеях, но в Помпеях я не была. Мужчина, женщина лицом друг с другом в позе эмбриона, вот так вот они шло, с воды шла волна воды, а, цунами, цунами, да, с, да? с э, острова с шла стена огня, и люди вот на, на этой полоске, на границе, границе между водой и огнем, и там в ожидании какого-то чуда, и, и вот когда, когда уже, видимо, они понимали, что, что все сейчас их это дело настигнет, вот, вот они легли и как-то обняли друг друга, и, и, вот, и вот их так и запекло. И туристы, туристы ходят по, по этому, какие похожи на людей тут фигурки. А, а вот эта вот, вот скала, скала, в ней прям лицом к, к океану, прижавшись, прижавшись, прям такая вот отвесная стена, прижавшись к стене, а прям каменные витязи, вы понимаете, это абсолютно там, вот иллюстрации к сказкам ⁇ спящая красавица, там, спящая там красавица", где вот этот стареющий лисей, да, вот русская да, борода, русая вот, вот этот шлем, крас, вот, вот этот вот, вот а, значит, русский, русский шлем, вот такой рост богатышки. Но это на нашей цивилизации человек, человек, потому что, что приблизительно там, там ну, где-то под два метра рост не больше они. Вот, вот, да, они тоже окаменели, и там, ну, там, там несколько, несколько мужчин стоят, там нет женщин, по крайней мере, по вот этой стене, а несколько, несколько мужчин абсолютно на русско-славянской национальности, на, а, они все разные, каждый своего типажа, они там, там окаменели, окаменели за, за, запеч... видимо, вот, вот это, это соединение, соединение вода и огня, и огня очень, сильное, и огня, очень да сильное, дало вот этот вот отпечаток, отпечаток они остались вот таким образом. поэтому у меня ощущение, что это совершенно наша земля, а, вот. вот и а а те, которые сейчас живут в больнице, когда, когда они там появились, я не знаю. Но понимаете, это не важно, важно потому что, что через них все равно вот этот вот, вот изначальный поток этой земли, этой земли, этого места, назначение этого места, оно прорастает. Оно оно прорастает. Кто бы, вот сколько бы, вот, сколько бы крови, крови не пролили, сколько, сколько бы там насилия не было, было а Uh, Мне кажется, в какой-то какой момент это уже стало такой, знаете, а, ну, наверное, забавой это нельзя назвать, но, но вот какой-то традицией, да, пожалуйста, мы, вы нам приносите новую религию, как интересно, давайте, скажу, ну одной, больше, одной больше, одной меньше, да, да? А, и каким там еще, давайте мы этим не станем. Все, все равно через это прорастает истотное, истотное а истотное это конечно, ближе всего к индуизму. Вот, вот мне, например, мне кажется, что, что буддизм там тоже привнесенный, он там, вот говорят, что там индуизм, буддизм, нет, вот родным чувствуется, честно говоря, индуизм, но там, там много, много форм, то все религии, которые мы знаем, там, там их можно найти, а вот, вот, чем, чем отличаются больницы от всех остальных людей, людей? там каждый мужчина настоятель храма, каждый мужчина священник. Обязательно. обязательно. Вот он, а, когда создает он семью, отделяется от родителей, он строит свой храм. Либо ему достается храм от отца. Что, Что это такое? А это а брахманы, это традиция, традиция то есть то это какое-то место, действительно, я действительно, не знаю, или, или прямо райское физически, физически, да? И или вот и, и такие и энергии и этого места соответствуют именно ну, каким-то вот, вот очень высоковибрационным потокам славы. Вот на этой земле вот это вот есть. И, и кто, кто бы ни приходил, как, как бы это все ни уничтожали, сколько бы раз это ни грабили, в какую, какую бы нищету и ненависть не пытались погрузить, погрузить да, это, это прорастает через людей. людей. И, и вот, вот сейчас, понимаете, так, выглядит так, так что ну, не их захватили, захватили, потому что и голландцы вынуждены были от них уйти, и признать их независимость. С явы, ну да, они сейчас находятся в одном государстве. Но, Но это, в общем, это такой, такой некая, такой, скорее, какая-то какая коалиция. коалиция. Да, вот, вот, и, и мусульманство, мусульманство, да, в Индонезии, в Индонезии официальная, официальная религия, но, но никто, никто никак не преследует там, и очень, очень на самом, на самом деле, деле везде, вот мусульманство не особо ощущается, ощущается, там ощущается, конечно, ощущается, конечно а, индуизм, многобожий, ведизм, я даже, да, даже да, больше сказала, да, да. но тут с названиями аккуратно надо, надо быть. быть, вот. И, и вот эти все реки крови не ушло ни в ненависть, ни в борьбу, да, а было переработано... И через, через это проросла истотная, истотная, истотная сила этой земли, и, и она продолжает чувствоваться. Китай тоже завоевывался, да, и завоевывался очень жестоко, чего стоят только опиумные, опиумные войны. Но, но с Китаем мне сложнее, во-первых, меня там физически не было, во-вторых, очень разнообразная информация, то есть в Китае дело сложное, давайте мы его сегодня для ясности трогать не будем. Ну, Но по, по Индии, Индии тоже понятно, что как бы не наверное, навязывали там англичане а, свою культуру, а, если, если вы помните, вы помните ну, я помню, в детстве мы ходили на индийские фильмы, это сари, это сари в, в, в, в, в, в, красивые танцы, песни, любовь, когда любовь, это, это вот, это даже не поцелуи, это поцелуй, взгляд, взгляд, вот все взглядом, вот песни взглядом, да, да все это изображалось. Вот. Вот. А, а потом, потом пошли под танцор диска, если помните, кстати, я не, не, не, не думаю, танцор диска, это, конечно, жесть. Вот. Пошло в так называемые в западные, западные ценности внедряться сесть джинсы. джинсы. Комплекс жертвы Комплекс точно так же им начали внедрять, даже, даже раньше, чем у нас. Но ну, либо где-то точно не позже, чем у нас. То есть программирование по всему миру шло одних и тех же программ. Вот, и сейчас, сейчас кино индийское, ну, не совсем такое, но, тем не менее, сквозь него прорастает то, что есть истотного в Индии, а, а это страна брахманская, причем, если вы помните, у самих индусов есть поверье, но это вот, кто кто? Кто? я тоже туда не доехала, доехала хотя собиралась. Вот, но общалась с теми, кто ездили, а они как раз говорят, что, собственно, говорят, что, собственно говоря, и веды и, и а, язык, санск санскрит и, конкретно, и, конкретно, принесли белые боги, и, вот, и которые, которые почитается, собственно говоря, которые, которые основали, основали касту брахманов. И, по крайней крайне мере, то, то, что я читала про индусов, про индусов лето, так, я не знаю, там, 20 назад, это, назад, это то, то, что девушка, тем более ценная невеста. Чем она светлее, тем она белее, поэтому они там под зонтиками ходят. Вот, светлые глаза, все это ценилось. Почему? Потому что это принадлежность к кровям, которые, ну, как бы, дает доступ к высшей варнии, к высшей касте, брахманской, да? Вот. Кто там смотрит нас в Ютубе, ну, просто мы тут выложили некоторое количество слов санскрита, которые практически полностью совпадают с русским языком. Интересно, Интересно только, если, если вот посмотрите, тут можно обратить внимание, что санскрит по сравнению с русским языком акающий. Вот москвичи акают, да, по крайней мере, акали, да, акали раньше сильно, это слышно было и, и поэтому, поэтому там узнавали в регионах, так как вот, вот а, как, как это не парадоксально, парадоксально Аканье больше прису... присущи санскриту, то есть в, в плане, плане бреда могу сказать, что москвичей санскрит чуть-чуть больше или ярче проявлен, чем там а, более там, в, вот, по, по Волжье и дальше, где оконье больше проявлено. Проявлен. Вот, ну и, и вот Россия. Что мы можем сказать про Россию? До, До сих, сих пор, пор мне попадаются то что, же, что мы знаете, знаем про свою Родину, про, про нашу настоящую, настоящую историю. Но, ну, ну вот, например, например про русскую православную церковь, которая на английском, английском языке называется ортодоксальная. Да? Ортодоксальная да? – а это, ну, это древнеистотная, истотная, там чуть ли не, допотопная. не допотопная. Вот. вот, и именно наша церковь признается церковь артодорстальной, что, что это такое, дорогие мои, наша церковь, церковь древнее католической, католической, древней англиканской, и, и дальше по списку, да, это, это, вытекает, да, из это вытекает из самого наз, названия нашего течения, течения религии на английском языке. языке. Вот как, как бы странно, странно это ни звучало. Вот. вот, дальше. Собственно говоря, Собственно говоря, православием это называется, называется только на русском языке. На русском Еще раз повторю, тогда, да, на других языках наша, наша религия называется другом основное а, православное, а, православное христианство. христианство. Вот, а, Когда-то мы занимались некими такими, такими регрессивным гипозом, как, как это называется, да, вспоминанием прошлой жизни. И а, эти исследования и подтвердили, что христианство насаждалось в России... Ничем не отличимо от того, как насаждался католицизм на Бали, то есть кровавыми реками, кучей огромный, чуть ли там не все взрослое население было вырезано по некоторым да, данным, да, да, остались, остались только а, дети, которые, собственно, ищу, еще как губка их просто уже переобучали, переобучали под, под христианство. Те, кто там ушли подальше в леса, как, как они могли относиться к вот этим вот священникам в черных, в черных рясах, рясах. нерусских, как, как правило, очень, очень долго русских не было, да, да там во всех, всех основ, основных должностях, ну что, но ну, ну, очень похоже похож на захват внешней силой, внешней силой но, вот, под например, видом религии. Вспомните, вспомните например, например, в том же Суздали создали там первые монастыри, это гигантские крепостные стены, вот там такие, не а, вот, вот старый Кремль, который производит впечатление еще до христианского, а, а вот такой, такой там подальше красный, красный такой здоровый Кремль, кремль а, монастырь, монастырь, вернее, красный, да, здоровый, вот, вот, с красными стенами, это ну, может, ну, это, конечно, укрепление военное, очень серьезное там, которое, которое просто так, так наскоку не возьмешь, вот. И, и сколько, сколько там проклятий лоси, и сколько там ужаса творилось, и что, что там уничтожали, и сколько там было глубления, да, да? Трудно, трудно сейчас оценить, времени все-таки уже прошло прилично. Но потом вдруг у нас появились <с <с вот такие персонажи, как Сергий Радонежский, Херафим Саровский. Савва и Приблизительно, Приблизительно они все друг за друг другом пришли. И интересно, что у всех, всех их в иконы изображения рядом с медведем. Мы говорили, что, что медведь-бер, берегиня, это, это тотемное животное, это проявленная сила нашей, нашей земли. Да? Да? Вот как бы Здесь такая мед... земля медведя. Да. Вот. И э, все, все они проявляли Россию. эту силу, все, все они стояли на, на камушках, камушках кто-либо были стопниками, вот. И к каноническому вот ортодоксальному христианству их поведение не очень монтировалось. Что, что, что сделал Сергий Радонежский, и в чем его первый подвиг? Он убрал вот это вот, вот внутреннее жесткое противостояние, противостояние когда физические э, э, верования в подполье под угрозой э, физического уничтожения, да, да, люди, люди должны ходить в храмы, где идет некая обработка водка, а, с, с, с полевыми, полевыми структурами. Все храмы они работают с полевыми структурами, взаимодействием с Высшим Я, я с Высшими с силами и, силами, и, с, и с, с полем мозгового излучения. Да, вот. И, И он начал внедрять, внедрять в а, Сергея Радонежский, по крайней мере, из того, что, что известно первый, во в вот это каноническое, совершенно малогуманное христианство а, такого иудейского, иудейского толка, начал внедрять православие, начал ведические какие-то знания, коны. Внедрять таким образом, что <соспит> это, это ну, стало. <соспит> стано... То есть это как бы как будто, будто вот, выглядит как, как прорастание истотного, присущего верования, традиции, присущие нашему народу, нашей земле, начало прорастать через этого человека. А потом пришел Сала который считается его учеником, хотя пришел к нему взрослым, взрослым человеком, уже сложившимся. Вот, и потом и стал под вот, патриархом на Зеленигородской земле. Потом пришел Серафимушка. И а, все а, они а, про про то, то что, что они делали, проводили с точки, делали, проводили, с точки и, зрения канонической церкви, не приветствовалось. Там, а, тот, тот же Серафим был Прозорливцем. А это что, это что такое там? Магия, колдовство, это ай я нельзя. Да, да, это как, как бы от Бога ли вот эти вот озарения, или не от, от Бога, от а как докажешь, чем докажешь. Ну, вот, собственно, вот, собственно говоря, говоря никого, никого из них, если вы помните, и не, не канонизировали какие-то там какие короткие сроки. Прошло много времени, люди, люди продолжали помнить, люди настояли на канонизации всех этих святых, потому что люди чувствовали и знали, что они сделали, для них это было важно. Понимаете, можно стало не прятаться... А ходить в церковь и не предавать, предавать веру предков. Несмотря на то, то что а, я, я не думаю, думаю, что там все обряды, что называется, наши. А, вот, вот, но в этом, там, во всем а, сложном а, конгломерате, по крайней а, мере, ушла ушло вот это вот противостояние а, стенка на стенку. стенку. Или вы нас, нас или, или, или, вы или мы вас. Понимаете? И, и истотно стало прорастать, и проросло. И а сейчас, а, на, на, на данный момент, действительно, например, например э, там, католицизм и, и, православие и православие достаточно сильно отличаются по энергии. Не то, что там православие, ой, католицизм, католицизм это там плохо, а православие хорошо, не про это. это. Я, я про, про то, то что, я думаю, что, я думаю, что и в католицизме, католицизме там были такие свои э, сподвижники, которые, которые делали, делали то же самое. Делали то же самое, потому что истотный мир был един, и, и есть подозрение, что все таки говорил на чем то похожем на санскрит. Вот, и, и, и, и, и сильнее всего санскрит сохранился в Индии, где, где там они сами говорят, что они хранители этого языка, этого а мы носители этого языка. Не и потому, что я русская шовинистка, и мне так хочется когда, Когда начались, начались вот эти все мысла, казаки самые древние, укры самые древние, все стали самые древние, стали самые древние у нас такие же товарищи появились, все это выглядело очень грустно. Я начала разбираться, я, я начала разбираться. Я начала разбираться. Вот. И, и вы знаете, что есть исследование, что на, на русский язык откликаются, язык откликаются клеточки, откликается вселенная, природа знает русский язык. И, И люди, которые владеют другими языками, на другие языки так природа не откликается. Вот я сейчас вам такую странную вещь скажу. Кто владеет другими, другими языками? Можете поэкспериментировать, но ну, впло вплоть до того, того что, что берете два цветочка с одним, разговаривать на, на русском, русском языке рассказывать, как вы его любите. Вот, другом, на другом языке да? языке, да, понятно, что растения, они слышат эмоции. Поэтому если, Поэтому, если, если вы будете разговаривать одинаковые одинаково, и там и там, энергия будет одна и та же, будет только разная кодировка. Вот кто-то это вот, поскольку есть ученые серьезные, которые этим серьезно занимались и придумывали такие эксперименты, которые бы это все юридически доказывали. доказывали. Вот и потихоньку, потихоньку, потихоньку вот из разных источников собирается, ну вот. Как бы, как ну вот, ну, если, если мне повезло родиться русской в крови, крови, в крови, в крови, и быть носителем той крови и того языка, который, а, который является космическим, который, который, а, который, а, который знают боги, который знает Земля, который знает, земле, который знает Солнце, почему я должна от него отказываться. Мы же видим, что, что происходит с теми русскими, которые от Ageing, русского языка отказываются. отказываются. Ну, мне не нравится, что, что с ним происходит. Я себе такого не хочу. Вот. И вот теперь... Мы переходим, переходим, собственно говоря, к тому, зачем я про все это рассказывала. К, к, к, к, к неким, вот этим, вот да, этим, да? Помните, помните, мы начинали с, с таких систем сетевых структур, которые, которые когда людей эмоционально подвязывают к какому-то носителю, да, вот этому самому кумиру, да, и с людей скачивается энергия, через кумиру передается дальше неким выгодоприобретателям, которые дальше эту энергию применяют уже в каких-то своих интересах. Они, Они могут ее применить и на нас же, да, чтобы там на что-то внушить. Вот, нашу, нашу же энергию нам направить, как, как некую благодать. О, раз вот тут вот 4, значит, это правильно. А, это а не факт, это может быть технология. И, и вот, вот здесь это, это кстати, очень, это очень сложно различать, различать потому что, что энергия там, наша, там, наша же, человеческая, не она очень похожа. Попробуй вот, отличить, почему почему это не настоящее, не надо это делать, не надо вести на, на эти энергии, энергии, на эту информацию. А, а, вот. Ну, у нас завтра 8 марта. 8 марта. А, я, я там сделала прямые эфиры, и очень полно. Ну, я я думаю, что, что, что уже такое общее место все знают, что 8 марта это такой... такой а, знаете, что, знаете что, что интересно? Я искала, я искала фамилию товарища, я, Я помню, помню что, что это был какой-то какой американский баркир. Ну, ну вот, вот из, из этих вот, которые там а, Шифы, э, Ротшильды, Рокфеллеры, вот из той, той компании, там, да, сколько их, Барухи, ну, вот из этой компании. Но там, там, там Но был кто-то кто конкретный. конкретный. Вот, вот. Кто, кто в XIX веке, а, он, он, значит, такой, такой понимаете, как увеличить доходы каких-то налогов, там, этих... Вот. вот, и это он такой, такой как, как собирались налоги? Налоги собирались, собирались с домохозяйств. Да, То есть э, традиционное общество, в котором подавляющее, подавляющее большинство создавало семьи. Конечно, бывали бобыли и в да, да, старые, старые девы встречались, но это скорее было исключением, чем правило. А, все, все было выстроено таким образом, образом что было правильнее, удобнее, комфортнее, ресурснее жить с семьей. Да, да, до, до сих, сих пор у нас есть фраза, вторая половина, половина а, что там мужчина без жены – это только полчеловека, да, полный, полный человек, человек – это когда мужчина с женой, это, это все из тех времен, времен да, вот, вот эта как бы парность, когда семья – это, это вот единое целое. целое. И и мужчина отвечал за все, он был главой всего, всего, всего, на, всего на него все было записано, то есть были такие времена, да. А вот, вот, а в 19 уже веке, в конце, 19, 19, ну, вторая половина 19 века, там, например, вот когда там ну, какие-то более менее там богатые обеспеченные люди, да, а вот играли свадьбу, то было приданное. Что такое преданное? Это то, то, что род невесты давал жениху за невесту. При этом, этом сама невеста могла обладать там, своим наследством, там, там, какими-то личными имениями, деньгами. Вот, вот это к семейной жизни не имело никакого отношения. Это оставалось за женщиной. Мужчина получал, получал только преданное, исходя из того, как, как договорились семьи. Как, как, как, там, во сколько оценили жениха, во сколько оценили, жениху, во сколько оценили невесту. То есть то как, как бы преданное балансировало, выравнивало, выравнивало семейные, от, семейные от, отношения семейные вот на старте создания семьи, да, да, энергопотенциалники выравнивало. Вот, вот, мужчина отвечал, отвечал за все. То, то есть а, женщины да, не голосовали, а, женщины, женщины не вели никаких, никаких, никаких вот каких -то каких -то дел, да, это делал мужчина. Мужчина, мужчина полностью отвечал, отвечал и как как вот он был главой это вот этого домохозяйства. домохозяйства. А, а, ну, соответственно, соответственно когда, когда там дети вырастали, дальше девушки выдавались замуж, они там переходили в там, другую семью, да, молодые люди основывали свою, все это дело. Дальше продолжалось. продолжалось. А, налоги, налоги брались только с мужчин, взрослых, взрослых мужчин. Понимаете, все, все остальные налогообложению, налогообложению не поддавались. Женщины не работали. Да? Да, если у были менее, они там с этого не платились налоги. Потому что все эти вопросы решал муж а муж потому, потому что, что его мужчины воспитывали, воспитывали а, а, с малолетства да, да он, он в общем вполне себе а, в большинстве, большинстве случаев в нормальной семье решал вопросы, отстаивал интересы семьи и, и жене и не надо, надо было думать о бп о, как это называется, называется индивидуальном предпринимательстве строить карьеры и всем прочим у нее и так все чем ну, если она еще была, еще была из богатой семьи, то у нее еще был свой, соб, собственный а, капитал, которым она могла по своему усмотрению распоряжаться. Ну, только чтобы, чтобы совсем там да, где-то не, не зарываться, чтобы, чтобы муж да, дал добро, одобрил. При нормальных отношениях, конечно, все это одобрялось, и женщины дальше устраивали благотворительные общества, салоны, помните, там Толстого. Пожалуйста, какие проблемы. Жутко, понимаете, неравноправие, жутко, когда женщина, понимаете, мужчина и женщина энергетически по-разному устроены, а физиологически мы по-разному устроены, не только в плане первичных половых признаков в плане выносливости, в плане, в плане функций, функций, которые заложены в нас природой. И чтобы женщина была здорова, весела, после родов сохранила молодость и красоту. Для этого нужно было, чтобы мужчина взял на себя все основные вопросы, и задачи с внешним миром. Он стоял на границе между внутренним семейным миром и внешним наружным миром. И дальше а кто-то кто великий в плане, в плане ну, вот ну, это правда крутое это изобретение было, как, как увеличить налоги, налоги как, как, как начать, начать брать деньги еще и за женщин. Это было невозможно, понимаете? А, а да, давайте-ка давайте вот, а что, господи боже мой, господи, мой трудно, трудно ли найти несколько, это, это, это, эту, эту замуж, замуж не взяли, она, она тут за права тут или за что-то борется, да. и, и, о, это, это, это и с мужем не повезло, это там овдовело, а, а, какие какие-то что-то там у них не сложилось, ну, процентов счастливых никогда не было, судьбы разные, да, там. но было некое среднее, состояние общества было совершенно другое. Вот. и, вот. и а, ведь, ведь кто боролся за права изначально, это были богатые, обеспеченные женщины, финансировавшие сети, там, тусы, сети, все эти тусы, салоны, суфражистки они там назывались, сетки, если помните раньше. Да? Это, это когда уже дело дошло, дошло там, когда якобы 8 марта эти работницы вышли, кастрюли по-моему, бунт назывался, потому что они там, там гремели пустыми кастрюлями, что значит, там есть ничего, там зарплаты не платили люди. вовремя. Ск это, это, это уже поздняя стадия, когда вот эта идея равноправия дошла до того, того что, что женщины стали работать, стали работать на заводах, на фабриках. А, а, а, это, это же что, что уже, там уже что со всех этих зарплат, зарплат со всего это уже платились налоги. А потом, а потом дошло дело до того, того сейчас же уже все платят налоги, мужчина, Женя, шириноправный, какая, какая разница? Перед, перед государством, государством, чтобы там на какую-то пенсию, на что-то заработать, или, что или что чтобы просто в тюрьму не посадили, налоги должны платить всем. Вон все. все. все. сейчас, платит все. сейчас тут двух блогеров, я уж не помню, арестовали или нет, потому что они очень много денег заработали, и, по-моему, у них там упрощенка, по упрощенке, если больше 150 миллионов, они уже должны на другие переходить в финансовые системы, системы, а они на упрощенке оставались, доплатили государству какие-то миллионы, и теперь над ними висит, причем там, висит, причем там основная блогерша блогер дама. Сейчас для вас это нормально, нормально, нормально, нормально. Вот, это а было ну, ненормально, какая, какая разница, сколько там заработала женщина. Это, ну, как, как бы, если что-то там, где-то чем-то, какими-то делами женщина заработала, женщина заработала, там, не знаю, ну, в семье хорошо, лишний достаток. Но налоги брались все равно только с мужчины и а, доступа, доступа к ресурсам, если говорить например, об энергетике, к ресурсам женщины доступ не имели никакие, никакие сторонние внешние структуры, структуры, потому что между этими структурами, структурами женщины, женщины, детьми и, и так далее стоял мужчина, который говорил, подождите, дальше вам хода нет. Это уже моя личная территория, которую я охраняю, которую я защищаю. Ужасная структура, ужас, структура ужас, дома, жуткий домостро, кошмар, а, кошмар, кошмар, что творилось. То, то ли дело, дело сейчас куча успешных, одиноких, несчастных женщин, а, которым, которым страшно не везет с мужчинами, потому что, что все они те, не такие неправильные. неправильные. Вот. Кто, Кто там а, правильно, неправильно началось и все это тогда. тогда. А сейчас мы докатились уже вот до дальнейших мероприятий, которые начались вот с тех суфражисток. Так вот, вот как, как, как у нас ввели 8 марта, марта а, в России, да? А, первый, первый раз так, в России со, со, со 2 марта 1913 года. -го лета, лета, это, это еще при царе Вот а, Александра Калантай, делать ей было нечего, печень, такая тоже была дама. Но, а, помните, помните, именно Калантай разработала эту концепцию стакана воды, воды что а, секс это как стакан воды. Хочешь пить, ну возьми, выпей, пойди дальше. И, и тогда, тогда предлагалось, предлагалось э, с, с Саратовской губернией все это дело у нас, пыталась, пыталась пойти, да, когда, женщина да, там когда женщина приравнивалась там, к некой общей собственности, и любой мужчина, любую мужчину, женщину, неважно замужем, не замужем, замужем, замужем дети, дети, не дети, неважно, он, он, не он ее захотел, вот выпить ему захотел, он должен а, получить желаемое, пойти дальше, и никакие мужья, и никто не имел права, права якобы воспротивиться. Но вот это все быстро прекратилось, прекратилось, если вы помните, потому что, что начались бунты, убийства, разбои Мужчины не согласились с тем, что их женщины становятся обще... общественной собственностью. Да? И в общем встал вопрос о том, что если это не прекратить, то угроза в общем, государственности новообразовавшейся советской. И все это безобразие прекратили. прекратили. С 1918, -го 1918 -го лета а, а, международный женский день 8 марта стал государственным праздником. Вот. вот. То есть он был, он был совершенно там, да еще помните, Клара а, с Роза с в Сейбург. Не буду вот Суи упоминать, и, чтобы гадости не договорить про этих милых женщин. Да? Давайте не будем про их личности, личности. А, не, не, не про их наш эфир. С 1965 лета он стал нерабочим, этот праздник. И, И это был вполне, вполне себе такое первое мая, мая да, когда женщины освободились от, от мужских оков, которые значит, значит над ними, ними там страшно доминировали, контролировали, контролировали не давали, давали им развернуться. И, и наконец-то вот они развернулись на фабриках с утра до вечера а, вечера, а потом еще детей подними, а дети в садике, а еще должна на равных зарплату с мужем. Муж, муж говорит, так, не, давай, давай твои деньги, а это наши деньги, да, наши деньги, да ты как, да, как бы вот, ты обязана работать, все, все равны перед государством. Шпалы, трактора, забои. О, а а какая, какая прелесть, отстояли, доказали, доказали. молодцы, да, да, советские женщины, женщины вспомните все, все эти фильмы, много ли там про женское счастье, а когда? Это, ну, ну хотя, хотя там были какие-то выходные, что-то, но а, большую часть времени уходило просто на выживание, на, на то, то, чтобы... Там не, там, не знаю, были там домохозяйки, у кого в основном? Ну, писатели, поэтов, женщины и еще и домработницы дом. были, а подавляющее большинство обязаны... Вот мне, например, если в лето отдали, потому что а, в те времена а, обязана была женщина вот через, через лето после выйти из декрета пойти на работу. И никого и ничего не волнует. Но вот. Его. Я был, бунтовала был страшно, кто меня спрашивал. Вот, когда, когда сейчас вот рассказывают про душевные травмы, это что то что-то родители не вот, ну, ну, да, ну да, ну да, там до пяти, до шести лет многие сидят, сидят, а то еще дольше, это называется, недодали. Вот, вот. А, а что мы имеем сейчас, 8 марта? марта? Вот, вот знаете, я считаю правильно, что мужчину дарят вот эти все шуточки, шуточки а, пела для бритья, бритвы с носками, это, это правильно, потому что... Материальная, материальная сила не женская сила. сила. Женщина, Женщина это любовь, то ласка, это ласка, это восхищение, это поддержка, вот, а, а это чисто символический подарок, что я не забыла, дорогой, мне не все равно, ты мой защитник, ты защитник, защитник нашего Отечества, я тебя я верю, я тобой горжусь. горжусь, а женщины, а, да, да, вот, как бы, нет же такого ажиотажа, как перед 8 марта, во что у нас превратилось в 8 марта, вот, Понимаете, понимаете, я сейчас скажу, может быть, крамольную ведь, я бы сказала, что, что какой-то какой древний, древний праздник плодородия. Женщины, как, как такой богини, которую надо баловать, восхищать, дарить подарки. Пусть только, только даже, даже некоторые, если делают только раз в лето, ну это прям ритуал-ритуал, это ритуал, да, попробовать цветов не подарить или там что-то как-то. Потому что, что, понимаете, через это проросло, вот я про Болиева вам рассказывала много, да, проросло вот то истотное. А что у нас март? А это у нас а что? что? Праздник плодородия. Это, это древний новолетие, до, до сих, сих пор там наврут, на Первый день весны. Это, это, это мощнейший, мощнейший праздник у буддистов, буддистов, насколько я помню. Тоже 1 марта, начало нового лета, начало нового, нового жизненного цикла. цикла. Снова, снова все, все пробуждается, пробуждается, чтобы дать урожай. урожай. Женщина, Женщина ⁇ это, это вот та богиня плодородия, да, да та берегиня. То, то, тот, источник тот источник вдохновения, вдохновения для мужчины, мужчины, который вот как дерево, что плоды, плоды дал, его иногда надо полить, прополоть, там, ленточки вокруг, на березке навешивать, еще что-то. Вот 8 марта это все делают с женщинами. Их поливают, на них вешают какие-то бусики, какие вокруг них водят вокруг хороводы, да, и всячески их балуют и лелеют. И, и, и это все, по сути по дела, дела соединяется со, с, со стихиями природными, синхронизируется. И знаете, что я вам хочу сказать? Вот, вот, вот, вот и бог с ними, и с этими Цепкиными, Люксембургами, и, Калантаями и прочими-прочими. Там, Там разные фамилии еще фигурируют, на, на, к этому дню приуроченные. Типа все женщины, все женщины сами сделали. Да-да, конечно. Понимаете? А, а при этом, если несколько лет, лет назад я спокойно, спокойно находила фамилию того банкира, того, который, который все это дело запридумал, там прям была его прямая цитата, как, как бы нам так сделать, чтобы женщины, женщины тоже платили нам деньги? Вот сейчас это не невозможно, возможно, потому что только с мужчин мало. Со всего домохозяйства, со всего домохозяйства только мужчины, мужчины платят. А сейчас что? Красота. Красота среди бегущих. И главное, счастье это как прибавилось. Так, так что, что дорогие, дорогие мои, празднуйте 8 марта, мужчины, балуйте своих женщин, делайте, женщин, делайте все это с удовольствием, потому что, что это пробуждение, это активация, это славление какой-то какой вот этой истотной силы, которая проходит, проходит через женщину. И, и делает счастливыми мужчину, когда она проявлена в женщине. И, и делает счастливой женщину, женщину которая это все излучает, потому что а, она, она, она, она, она, она исполняет свое предназначение. Конечно, Конечно, нас пытаются убедить, что вот-вот уже вот вот мужчины, мужчины скоро начнут рожать, да? Да? Но, но в добрый, добрый час, час пока все-таки, но ну, ну, вы понимаете, что это будут будет, будет, будет, э, фактически там, ну, генная, генная инженерия и искусственные технологии, не имеющие отношения к, к, вот, к истотному, к тому, как, как задумано. Задумано. Вот. А задумано. А задумано так, так, что новую жизнь может провести вот в этот мир только женщина, задумано так, что мать, Матери, бабушки, бабушки, для детей Это такой источник, источник любви, поддержки И чего-то еще, понимаете? Вот всегда в этом есть что-то вот еще Такое, такое абсолютное, безусловное, безусловное, кроме чисто человеческого Вот, так, так что, что с наступающим вас, дорогие мои Наслаждайтесь, наслаждайтесь этим праздником, празднуйте и, и все эти революционерки пошли к они лесом. лесом Вот, и быть женщиной слабой и, и, и не зарабатывать, зарабатывать самой, а верить в мужа не является чем-то ужасным отказом от своих каких-то привилегий. Отнюдь, Отнюдь. это есть возвращение это к нашим истотным привилегиям, когда женщина, если она любит, ценит своего мужчину, поддерживает, отдает ему самое важное то, он, разворачивая плечи, становится великим и, осыпает и свою женщину той любовью и заботой, которой которая ей нужна. Всем и всем хорошо и все счастливы дети здоровые. И жизнь, и жизнь продолжается, чего я нам всем от всей души желаю. С праздником вас, дорогие мои. И если... Итого про боли и про все прочее. Чем мы с сами будем ближе к истотным энергиям, тем меньше будет, будет на к нам доступа всякой ерунды, и тем более счастливыми и ресурсными мы с вами будем. С чем я нас всех и поздравляю. А, а на сегодня я закончила. Пока-пока.